конечно же хочу напомнить тебе, что я играю с большим количеством модов в космических инженеров, все моды ты можешь найти перейдя по ссылке в описании, переходи по ссылочке в мою Steam мастерскую, в большинстве случаев все моды которые там представлены я использую именно Здесь вот в своей а, игре Так, ну что ж, на чем мы остановились в прошлых своих сериях А в прошлых сериях я заядло мастерил Всякие интересные, крутые а, машинки Типа вот этой вот фуры. Как, ты еще не видел гайд по ней? Тогда смело переходи в плейлист, в описании он имеется. Там ты найдешь более-менее подробный обзорчик вот этого монстрика, для чего он, собственно, нужен и как его правильно использовать. Ну и подсказочка будет в правом верхнем углу экрана. Также, в продолжении к тому, что мне уже удалось сделать, так это закончил наконец-таки я свой а, гаражик. Я его вот таким вот образом разукрасил, и он теперь выглядит достаточно атмосферно. Давай-ка мы сейчас с тобой включим свет и посмотрим а, при свете, как говорится, фар. Вот так вот у нас выглядит наш а, гараж. Гараж, ну, он, ребята, и в Африке гараж, да, в основном это помещение для хранения техники. Да, вот тут у меня стоит мой вездеходик, на котором я уже практически не катаюсь. Это, можно сказать, разведывательный аппарат. Да-да-да, он, кстати, на ходу, все всем в порядке. Да, я и практически не пользуюсь, но периодически можно делать вылазки в качестве разведывательных каких-то миссиях, То есть, либо мне нужно найти какую-нибудь руду, либо же еще что-нибудь, да, за спутником, например, сгонять, взять с него кредиты какие-нибудь и так далее. Но больше я его практически не использую, потому что на смену этому пришли более а, большие транспортные средства, которые я и а, теперь использую гораздо чаще. Типа, например, моей а, фуры, которую я уже и а, показывал. Ладно, пускай наш, значит, вездеходик здесь стоит, мы его пока а, трогать не а, не будем Разве что я продемонстрирую тебе то, что у меня есть в гаражике. Да, в гаражике я сделал такую вот лестницу наверх. Теперь легко и просто можно а, залезть на крышу. Также я здесь поставил вот такой вот торговый автоматик, да, с помощью которого теперь мы, естественно, за кредиты можем купить себе либо космо-кофе, да, вот таким вот образом. Бабамс! Баночка выпала нам. Да, посмотрим, что же она у нас восстанавливает Да, на правую кнопку мыши мы ее выпиваем И эти самые баночки восстанавливают, как видишь, нам хп шечку. Да, у нас было 90, стало 93 При этом, конечно же, расходуются у нас здесь внутриигровые деньги Да, вот у меня было 9700, осталось 9600 сейчас на балансе, да, и вот таким вот образом работает этот торговый автоматик, это все, ребята, из дополнений из DLC платных, конечно же также здесь я поставил кроваточку да-да-да, а, несколько ящиков хламом разбросаны, вот эту машинерию я не стал убирать, которая по центру, это можно сказать у меня аварийный переработчик, мало ли что, мало ли мы на каком-нибудь крейсере, да, огромном влетим в нашу базу, в наш цех переработки и там все поломаем тогда на, нам на смену придет Именно вот эта вот машинерия, которая и позволит нам, как говорится, держаться на плаву. Но я думаю, что в скором времени она нам и не нужна будет вовсе, поэтому мы от нее избавимся целиком и полностью. Ну а мы продолжаем смотреть дальше. Давай вернемся-ка с тобой к целям, да, иначе у нас время уже наговорили мы немало, а основные цели ты сейчас видишь у себя перед глазами. Можешь, кстати, сравнить с первым видосом, да, по этой базе, по базе Рассвет. А, там незавершенных целей было гораздо а, больше. Теперь уже мы, значит, а, цех переработки частично построили. Сборочный цех у нас частично построен. шредер уже готов. А, постройка хранилища водорода готова. Оружейки только у нас нету, да, комнаты управления нету. И батарейный. Поэтому, друзья, у нас цели еще до дохренища. Плюс верфь для кораблей, для космических. Это все у нас в проекте, да, и мы, соответственно, будем выполнять это в ближайшее а, время. Ну, пойдем, я тебе покажу еще, значит, мой а, цех для машин. Да, здесь у меня, значит, машинки. А, ну, фуру я уже показывал. Да, обзорчик по ней можно отдельно посмотреть в отдельном моем видосике. Кстати, кому, если этого мало будет, то могу запилить детальный обзорчик. Да-да-да. Что, к чему, зачем и а почему. Это вообще, ребят, без вопросов. Здесь у меня, значит, расположился отдел для сгрузки-загрузки. Да, вот сюда вот мы, значит, встаем на дроник да, на бите, загружаемся, да, вот у нас, смотрите, одно, один коннектор идет, а вот из этого этот коннектор у нас а, существует для сгрузки, то есть исключительно пристыковываясь к нему, мы все, что есть в наших с вами пристыкованных аппаратах, сгружаем в наш с вами карго а, контейнер, да, вот так и работает этот а, цех. Тут же расположились исключительно а, два за две зарядные станции, которые нуждаются а, непосредственно в апгрейде. Я их также хочу сделать на поршнях, чтобы можно было регулировать высоту, как и вот у этих двух загрузочных а, штуковин. С помощью вот этого пульта мы можем вот таким вот образом либо поднимать, да, а, любую машинку, ну, либо же на уровень коннектора машинки наш поршень, а, либо же его опускать вниз просто реверсом, да. Мы осуществляем опускание этой всей машинерии в обратное положение. То же самое и вот с этим вот загрузочным устройством, но его я сейчас двигать не буду, потому что оно у меня настроено ровно под коннектор вот этой вот фуры для того, чтобы можно было сразу же стыковаться и разгружать. Кстати, на фуре на это я вожу просто десятками тонн всякую руду, лед и так далее. Фура, она на то и фура, чтобы перевозить огромные объемы продукции. Ну, как сказать огромные? Ну, исходя из того, что у меня имеется, она перевозит гораздо да, больше со временем. Будет, конечно же, больше гораздо таких вот технологических штуковин, да, которые будут перевозить еще большие объемы. Ну что ж, перейдем, значит, дальше. Я тебя уже в принципе показывал, но у меня уже здесь доработки, да, а, претерпела моя база колоссальные изменения с момента первого видосика. Да, вот тут у меня кран уже модернизированный, да, я уже его немножечко проапгрейдил, и теперь он у меня выглядит немножечко не так, как это было в первом а, видосике. Блин, надо будет сделать какой-нибудь удобный подъем на кран, не каждый же раз на него, на него залетать, но хотя залетать гораздо а, проще. Вот, ребятки, пожалуйста, этот кран а, может поднимать огромные просто а, грузы. Вот я сейчас, наверное, на примере фуры вам и продемонстрирую, что он ее может просто-напросто как пушиночку поднять, и ничего ему за это а, не будет. Блин, я вот машинку-то выключил, а двери-то у меня закрытые. И как теперь попадать, скажите мне, пожалуйста, Конечно же, надо воспользоваться дистанционным управлением. А как ты воспользуешься дистанционным управлением, если ты не можешь а, получить доступ к отключенной машинке? Ладно, будем тогда а, извращаться немножечко. Где у нас здесь ближайшая а, штука для взаимодействия? Вот у нас какая-то штукенция. А, нашел я ее. Давай-ка попробуем сейчас а, повзаимодействовать. Где у нас, значит, питание? Это дрончика. Но мне нужно питание батареи именно фуры, которая сейчас у нас в отличном состоянии. Включаем все, друзья, легко и просто. Запускаем нашу фуру, дверка открывается, садимся и поехали. Да, поехали, я тебе покажу, как все-таки кран может легко и просто поднимать вот такие вот огромные конструкции. Вот эта конструкция вся в целом весит, ни много ни мало, 52 тонны, да, если уж брать конкретные... Габариты. И давай сейчас посмотрим, как же кран сможет справиться с этой задачей. Давай попробуем сейчас пристыковать к крану эту фуру и посмотрим, сможет он ее поднять или же у нас будет ЧП. Да, садимся мы в кабину крана. Вот так вот у нас здесь все просторненько. Вот так вот у нас здесь все гармонично, лаконично. Никаких лишних приборов у нас нет. Все только самое необходимое. Время. Энергия, количество Это скорость, метров в секунду у нас Отображаются, ну и гравитация Да, и тут у нас плюс, плюс еще горизонт Ну давайте отъедем немножечко Снимаемся со стопчика и поехали Да, вот таким образом наш кран Перемещается по вот этим вот Рельсам, для того, чтобы удобнее было Смотреть, куда мы едем, мы можем переключиться На удобную камеру, на девяточку Которая находится прям Под днищем нашего крана Таким образом мы можем понимать да Где находится груз, вот Сейчас он уже в прицеле. Да-да-да, можно вот таким вот образом спокойненько отслеживать. Ровно по центру сейчас находится наше устройство. Ну и опускаем кран. Насколько далеко придется опускать, не знаю. О, мы, похоже, подняли. Серьезно? Серьезно? Мы уже подняли? Так, мне не терпится проверить. Давай-ка посмотрим. Да, друзья мои дорогие, мы уже пристыковали эту машинку и давай-ка мы сейчас ее теперь поднимем на нашем кранчике обратно Нажимаем на камеру, да, с помощью камеры очень удобно отслеживать, куда же у нас идет кран Вот сейчас он прижимает, да, реверс нажимаем и сейчас он поднимает Поднимет ли машинку? Да, легко, друзья, он поднимает эту машиночку. Ну и давай посмотрим, как это у нас выглядит на самом деле. Вот таким вот образом мы просто взяли и подняли вот эти вот 50 тонн с помощью нашего крана Изи, друзья, изи. И можем перемещать практически в любое место. Для чего это надо? А для того, чтобы если у нас окажется какая-нибудь поломанная техника, мы ее спокойно можем отвести либо в ремонтный цех, да. Давай-ка посмотрим, как у нас он катается с этой техникой, наш кран. Да, у нас предметы перемещаются легонечко вот таким вот образом. Как бы лишь бы главное движки не оторвать на дроне, но я думаю они не оторвутся, потому что они держат сейчас на себе огромный э, груз. Так, здесь у меня шреддер, который раньше был не совсем доделан, а теперь он, как говорится, готов э, к работе. Все, чтобы в него не падало, он все у нас э, перерабатывает. Продемонстрировать пока могу разве что на каких-нибудь э, просто блоках. Давай я сейчас возьму какие-нибудь блоки, например, это пускай будут обычные. Вот такие большие блоки, сейчас для них возьмем пластин, ага, взял необходимое количество пластиночек и пробуем просто их туда покидать. Да, давай пробуем, кидаем, раз, блок у нас пошел, пошел, пошел, пошел, все, сенсоры срабатывают, наши с вами, значит, резаки выдвигаются и просто-напросто вот таким вот образом они... Все утилизирует. Работает все в автоматическом режиме. Сколько бы мы ни накидали, на все у нас это дело срабатывает. И пока он все эти блоки не уничтожит, этот шреддер не успокоится. Вот таким вот образом происходит у меня обратная переработка чего-либо. В основном я эту, я эту яму использую для того, чтобы переработать какие-то поврежденные машинки или дроны. Ну и в частности мы используем эту яму для того, чтобы просто перерабатывать в ней спутники. Привозим сюда спутники, которые падают постоянно, да, Это сборочный цех. Я его еще не до конца достроил, да, и у меня здесь, значит, на подходе еще одна секция с этой стороны. Да, и продолжая все-таки вести разработку, чтобы у меня проварка была гораздо быстрее и немножечко а, поцелесообразнее. Да, сейчас же у меня работает не совсем корректно, и как только я это все дело закончу, я тебе, конечно же, продемонстрирую Да что там говорить, давай попробуем сейчас с тобой модуль какой-нибудь сварить Например, пускай это будет Да, у меня, у меня эта технология, кстати, все работает Все работающее Выдвигаем немножко поршень наверх Вот нижний, видите, у нас выдвигается Садимся мы, значит, кабиночку И ищем в ищем вот здесь вот в настройках Ищем вот здесь в... во всех предметах, во всех категориях Ищем и проектор Проектор, который у нас в единственном экземпляре находится здесь, да Где он у нас? Сейчас, секундочку. Вот он у нас, проектор а, базы Рассвет. И давай какой-нибудь чертеж мы сейчас с тобой сюда и загрузим. Да пускай это будет тот же самый а, резак, да, для, а, для бота Уна. Так, ну что ж, посмотрим, как он у нас там расположился. Надо вот как-то это поудобнее сделать. А, смотрим. Мы с тобой не поставили а, вот сюда... На проектор вот такой вот блок Этот блок нужен для того, чтобы мы его потом просто спиливали Когда у нас закончится а, работа Так, ставим блок и начинаем регулировать Регулировка проектора у меня тоже уже здесь имеется Проверяем как следует Да, вот у нас блок по центру а, Прямиком упирается в средний контейнер Собственно, с него и начнется а, разработочка Ну что ж, заходим сюда и опускаем наш а, сборщик Так, переходим, где у нас тут поршень для сборщика вот он, ребят, вниз просто-напросто берем, опускаем, э, сенсоры включаем и смотрим за работой Сейчас пойдет работа вот этого вот сварщика Так, он должен уже включиться Не хочет включаться Я так понимаю, это из-за того, что мы э, не... Надо, надо нам поднять, короче, немножечко повыше нижней что схватил, смотрите, схватил сварщик и начал потихонечку проваривать, начиная от центрального контейнера. Да, можно немножко повращать, но я думаю, и так он достанет. Нет, друзья, нужно все-таки повернуть. Для того, чтобы повернуть, есть у нас специальная штуковина. Кстати, по крайней мере, мы видим, как у нас работает наша с вами система. Все, я думаю, что можно работу завершать. Убираем все это дело отключаем сенсор, да, все у нас задвигается, да, и так даже лучше отслеживать, каким же образом у нас идет а, процесс. Ну все, друзья, вот мы, собственно, и заварили а, то, что хотели. Эх, как же здесь уютно в гаражике-то, а. Единственный отдел, который у меня доделан уже по максимуму. Так, ну что ж, садимся, значит, мы в наш бтр чик Да-да-да, он у нас сейчас на ходу. Заводимся и поедем немножечко э, исследовать. Нам сейчас необходимо с тобой скататься на определенную точечку Она у меня уже должна отмечена быть на карте Да, вот там где золото Там по идее должно быть серебро Я вроде там недавно бегал И помню, что оно там точно а, было Вот давай туда сейчас мы с тобой И скатаемся Да, вот эти темные пятна, которые на льду Они говорят о том, что там внизу есть какая-то а, Руда Так, подъезжаем немножко поближе И смотрим так, лед, золото. Это я понял. Давай прокатимся чуть немножко подальше. Вот серебро, друзья. Вот оно, где серебро. И копать здесь надо 70 метров. Аж ничего себе. А поближе-то ничего нет, что ли? Что ж, глушим тогда наш вездеходик. Он нам пока не пригодится. Ну что ж, каким образом мы сейчас будем добираться тогда до той жилы, которую мы сейчас с тобой... Нашли. Я думаю, нам с тобой просто-напросто не помешает прокатиться на дрончике. Мы с тобой идем на базу. Черт побери, разбился. Черт возьми тебя, блин, инженер, ты хрена. В какого хрена ты не видишь, куда летишь? Да, это, ребят, стандартная рядовая ситуация, которая часто очень случается с инженером, когда он забывает, что он оказывается смертный и начинает просто-напросто э, летать безбашенно, Врезаясь во все подряд Пробуем, активируем дрона Да, вот он, дрон УНА На котором нам сегодня и предстоит поработать Почему-то батареи только у него красные Я смотрю, как будто бы в выключенном режиме совершенно находится. Они по легко и просто все у нас делается Да, отсоединяем от одного Присоединяем к другому Вот таким вот образом почти, что мы попали Давай уже, побамс, все. все Все, все, все, все, все И на восьмерочку отсоединяемся Надо было поставить на стоп нашу фуру так, секундочку, друзья мои. Опять что-то пошло у нас не по плану. Опять у нас все не по плану. Фура покатилась. На стоп мы ее не поставили. А двигатели дрона достаточно сильные, чтобы у нас это все дело легонечко двигать. Поэтому попытка номер э, два. Поэтому нужно, ребят, всегда быть очень внимательными в этом плане. Наш дрон опять бушует. Отсыпаем. Давайте мы коннектор, наверное. Все. Отсыпаем коннектор. И дрончик наш... Полетел. Вот сюда, друзья, нам надо. Вот где вот эти вот а, пятна. Я надеюсь, мы с первого раза сейчас попадем на серебряную жилу. Нам всего лишь нужно поглубже копнуть. Ну что ж, давайте копнем немножечко поглубже. Все-таки я надеюсь, что нам заряда хватит. Вот сюда надо копаться. Ну что ж, посмотрим, повезет ли нам сейчас или же нет. Включаем все фонарики и поехали бурить, друзья, дорогие. Так, погнали. Сейчас, правда, я по-вандальски отношусь к ресурсам, точнее, к использованию, потому что я копаю на полное уничтожение. А желательно копать на сбор всегда. Сейчас я просто уничтожаю все ресурсы. золота. блин, на золото-то я наткнулся, это хорошо. Но где-то ниже должно быть серебро. Давайте прокопаемся еще немножко пониже. Серебро как раз-таки у нас где-то пониже находится. Начал копать вбок, а не вниз. Нет, ребят, не, не получилось нам найти сейчас серебро, как вы видите. Большой туннель мы прокопали, но серебра так и не увидали, к сожалению, да. Возвращаемся обратно на базу, потому что наш дрончик иначе скоро сядет. Сейчас мы его поставим на зарядочку. Вот так вот выглядит наша база «Рассвет» со стороны. Да, еще много недоделок, согласен. То есть нужно а, вот эти все цеха проварить как следует. Столбы нужно проварить. Частично я уже этим занялся. Ну, друзья, все со временем, да, будут машинки побольше, ресурсов также у нас будет гораздо больше, мы будем сюда привозить десятками тонн, то есть уже, в принципе, для этого есть специальный транспорт, и уже после этого нам будет гораздо проще застроить вот этот вот... Цех. Так, ну все, коннектимся, значит, обратно мы. Ну что ж, вот таким вот образом мы ставим на зарядку нашего дрона. Такая у нас получилась серия. Надеюсь, показал тебе, мой дорогой зритель, я по максимуму. Если же ты увидел что-то здесь интересное, да, и что бы ты хотел, чтобы я тебе более детально разжевал, то не стесняйся, пиши мне об этом в комментариях. И, братишка Скретч, непременно тебе на все это ответит, а возможно даже запишет видос. Именно по твоим советам и рекомендациям в игрушечке Космические Инженеры. Ну что на сегодня мы пока что завершаем показ нашего выживания Играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся И услышимся продолжение Следует конечно же